Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов и сегодня поговорим о следующем. Ну вот смотрите, с 24 февраля запрещен, ну так называемый запрет, да, введен, ну не выпускают физически людей, а именно мужчин в большей степени, не всех за редким исключением, за территорию Украины не выпускают, в общем. Пункты пропуска на замке. Простой человек э, должен нести или кучу документов, или быть инвалидом, или в семье должен быть инвалид, или он должен быть спортсменом, дальнобойщиком. Ну, в общем, как раньше, просто паспорт гражданина Украины для выезда за границу предъявил и пошел. Не знаю, когда такое будет. Но... Вы все видите, да, вот мой канал, он небольшой по аудитории. Есть большие аудитории, каналы. И вы видите, что юристы, правозащитники, да, многие люди пытаются эту тенденцию переломить. Каким образом? Всеми доступными способами. Что сделано уже, да? Ну вот первое такое... Э Писали петиции моряки на сайт э, Верховной Рады. Рассмотрено, кое-какие там э, движения появились, то ли законопроект то ли что. -то. Ну, в общем, обозначили проблему, скажем так. Депутаты увидели ее и начали там предлагать решение. Вторая э, инициатива была от э, адвоката Александра Гумирова. Э, Петиция президенту набрали за три дня, может даже быстрее, ну то что отслеживалось, да, я видел, что очень быстро. Набрали необходимое количество голосов, 25 тысяч, президент дал ответ. Пускай он, ну не конкретный, что да, я все отменяю, с завтрашнего дня вы идите там, переходите границу. Нет, он дал якобы поручение. Кабинету министров разобраться в ситуации. Ответ Александр Гумиров уже получил. Я о нем э, расскажу отдельно. Вот. То есть буду держать в курсе событий, как говорится. 10 июня да, появился ответ на ту петицию. Я снимал видео, давал комментарии, свое мнение, вообще ситуации, видения. Пообещал составить иск. Я над этим иском работаю, и он уже практически готов. Я сниму видео, объясню, как им пользоваться, какие... Ну, то есть, дам полностью картину, что как способ защиты судебный, э, как обращаться, куда, и так тогда, ну, разъясню. То есть, для этого мне нужно будет все это продумать, чтобы э, снять с себя, как сказать, нагрузку, если будет большой такой запрос, да, на эту процедуру то чтобы люди меня меньше отвлекали естественно хочу чтобы сделать было это ну, доступно для каждого сегодня вот я записываю видео сегодня 2 июня вот. я говорил что месяц подождем еще новую петицию сделаем ну не дождались но тем не менее когда мы распространяли эту первую петицию которая набрала необходимое количество голосов я говорил, что будем еще петиции подавать. Вот Александр Гумиров сделал обращение, напечатал на двух языках к Верховному комиссару по правам человека ООН. Тоже собираются подписи. Но я вам так скажу. Я вчера смотрел туда, в количество этих подписей. Там было около двух вот. тысяч. А уже где-то неделька, наверное, прошла. Понимаете? Неделька прошла. То есть, что получилось... Не очень активно как-то собираются подписи. Следующий маркер, следующий маркер, вот смотрите, есть такой э, тоже блогер, юрист, адвокат, Тарас Юрист, у него называется канал. Он поддерживал тоже э, петицию, распространял, информировал о том, что петиция к президенту Александра Гумирова, все ее подписывали. То есть было как-то активнее и быстро подписали. Ну, опять же, я говорю, прошло время, и так как ответ немногих удовлетворил, скажем так, то, ну, наверное, это послужило еще инициатива, вышла от него, от этого Тараса, юриста, Никифорчук Тарас Валерьевич. Да, вот новая петиция, текст вы ее почитаете, суть следующая, опять же, снять запрет выезда мужчинам за, за границу Украины от, ну, тот, который запрет, вот это постановление министров. убрать. Тут он свое видение изложил Я же говорю, можете читать, я его не буду зачитывать Понятно, что все причины, все ситуации, по которой этот запрет нужно снять Не опишешь в эту короткую петицию Но смотрите, вот 27 июня она была опубликована Уже прошло, да, 5 дней 5 дней прошло И здесь подписи всего около 6 тысяч Понимаете? Вот о чем я. Вы понимаете, что, ну вот, человек включился, оно ему надо. Вот он открыто заявляет в своих видеоблогах, он никуда выезжать не собирается. Конечно, это может быть лукавство, потому что, может быть, кто-то хотел бы выехать там, ну, понимаем, может в Одессе и нет необходимости, но есть люди, которым нужно в связи с там, состояние здоровья, ездить, например, оздоравливаться, какие, ну, на море, да, то есть морские, как горятся там, процедуры, ванны и так далее. То есть, в принципе, люди по делам могли ездить за границу. И так, то есть, сказать, что это там меня вообще не касается, я там никуда не собираюсь, это лукавство. Однозначно, ну, не, будет это неправдой, так сказать. Но я вам хочу сказать, что за три дня собрать 6 тысяч подписей на всю страну, которая закрыта, и у этого Тараса-юриста-блогера 500 тысяч, почти 600 тысяч подписчиков, то это даже 1% здесь нет. То есть это 0,01 тысячная, да, если не ошибаюсь, не считал четко математику, э, ну, я думаю, меня поправите если я ошибся, но это даже не 1% его аудитории, которая подписала. Вот. Более того, другие блогеры, те, которые там рассказывают, как в Польше, э, то есть я смотрел, да, я наблюдал, меня просили раза три опубликую, ну, у меня хоть ну, не отображается количество подписчиков, но у меня не 500 тысяч, поверьте, у меня там их, э, может, надо открыть до 3000, 3000 вот будет, может быть, на следующей неделе, может быть. То есть у меня, я жарю канал не для хайпа, не для подписчиков. Я здесь стараюсь донести суть, раз, разжевать, там, рассказать. Некоторым это может не, не нравиться. А я знаю, что я просто хочу дать пользу каждому. И если я не буду разжевывать суть, понимаете, рассказывать вам простым языком иногда, то вам либо, а, не будет интересно, б, не будет либо полезно. И ну будете задавать мне вопросы, понимаете. Мне вот задают вопросы в личку, я эти видео записываю для того, чтобы давать видео. Я даю человеку видео, говорю, посмотрите, пожалуйста. Я тут постарался снять все вопросы. Человек смотрит, и у него вопросов вообще не возникает. Вот для этого я веду свой канал, понимаете, чтобы разъяснять, Они а просто, вот там новость, ха-ха-ха, хайпанули, поехали дальше. Следующая новость вот ну я наверное запишу отдельное видео о чем у меня вообще канал чтобы вы имели представление так вот к чему я две последних инициативы это обращение к верховному комиссару там где 2000 подписей и вот эта вот петиция говорит о том что наверное, по ну, тем людям которые приходят в комментарии и пишут у меня кредит у меня фирма у меня семья у меня постоянное место жительства, у меня то, у меня все, куча проблем. Но я 4 месяца просидел и я анализировал реестр судебных решений. Я о нем расскажу. Вот я сейчас иск готовлю, да? И посмотрел, а сколько вообще там исков этих поданных, вообще подают люди. Я вам расскажу тенденцию об этих исках. Так вот у меня вопрос к этим людям. Ну а что, что вы ждете? Что некий форчук? Или я? Вот мне вчера писали адвокат, проведи меня через границу, ну, то есть приедь, допустим, вот я в Киеве нахожусь, приедь с Киева, куда-то там, на Закарпатскую, да, там, или э, близко к Львовскую, то есть, либо в Польшу, или куда, в Молдавию, там, Румынию, проведи нас через границу за ручку, то есть, ну, ты же адвокат, ты же знаешь законодательство, вот пограничнику объясни, что это все незаконно, мы же все понимаем, да, что это незаконно, я же говорю, незаконно, ты, говорит, адвокат, объясни пограничнику, а мы пойдем. Я говорю, так, ну, если бы это было реально, ну, если бы я такое декларировал, что я могу, ну, я бы пошел и сделал бы. Я же говорю, что это, ну, незаконно, и это беспредельные действия. Незаконные действия. Объясняю это почти в каждом видео. Проведи нас. Ну, пф, стран... И в итоге мы договорились до того, что мне человек, говорит, меняйте профессию, Потому что вы не можете защитить права людей. Вот. Это один из способов защиты прав людей. Петиция. Почему ее не подписывают? Права не нарушены? Или вы ждете, что вот реально... Я же не генеральный прокурор. Я не могу вас провести так, понимаете? Я и сам могу не пройти. Я и сам могу на улице получить повестку. Я и сам могу... Пойти завтра на военную службу Вы это можете просто С, этим, с таким пониманием просто Я э, Не знаю, может это не понимает, не, не понимает Кто-то Ей кто-то, эта женщина мужа, ко мне вращается Ей кто-то сказал Она там принесла мне видеоролик Какой-то с ютуба Я его посмотрел, там вообще об этом нет речи Говорит, что вот люди выехали Кто-то там написал какое-то заявление И люди поехали я пытался прояснить в ее в сознании, что это какие-то слухи, которых в том видео вообще даже и не упоминается. Но не получилось. Ну ладно, завершая мой монолог, обращение такое к вам. Ребята, ну, я думаю, у меня людей мало, да, подписчиков, не так много. Ну, наверное, вы активны, я думаю, после того, как я выпущу это видео... Ну, хотя бы будет 7 тысяч, да, с учетом того, что у меня 2 с чем-то там, почти 3 тысячи подписчиков, то будет 7 тысяч, хотя бы, или 8. Ну, приложите усилия, ну, распространите, ну, подпишите сами. Ну, люди же для вас делают. Но ну, я сейчас сижу над этим иском, знаете, и такой думаю, о, хорошо, петиция еще, я там укажу, ссылаюсь, на все там буду ссылаться, посмотрю еще. То есть, как-то аргументирую дополнительно. Что вот есть обращение, что это там ну, надо менять, что вот судебная инстанция это единственный способ, последний, который возможен, что вот и был ответ. Ну, то есть, понимаете, я как-то хочу это все описать, чтобы, ну, не только там ссылаться на сухие нормы, но чтобы проникнуться э, в, ну, внутрь судьи того, влезть в душу его. Потому что то, что я смотрю в реестрах, что они пишут по таким искам, отказывают, отказывают, да. Я расскажу о некоторых решениях. Вот, положительного решения я пока еще не нашел, их немного, потому что вы же не обращаетесь, опять же, в суды Вот, поэтому я не знаю, как вам помочь, если вы ничего не будете делать Ну, то есть, я же говорю, получается, адвокат, а, были еще умники там, ты поедь сам, ну, пода, возьми это решение, подай в суд, посудись, выиграй а мы будем наблюдать там на футбольной скамье, знаешь, забьешь ты гол или нет. Так нет, ну, ну так оно не делается, ребята. Ну у нас же должно быть гражданское общество. Смотрите, у нас есть, что у нас есть? Исполнительная власть, законодательная власть, у нас есть судебная власть, у нас есть журналисты, да, там четвертая власть называют ее. А я вот в своем фейсбуке задал вопрос, а если у нас гражданское общество, и кто лидеры этого гражданского общества? Мне написали, вот там, Арестович, вот такие фамилии. Либо тех, кто на грантах сидит. Вот. Так вот, я вам еще расскажу. Вот представители Гумиров, вот этот Форчук и ряд других блогеров, которые кроме того, что ла-ла-ла действия, да, делают. То есть, кроме того, что просто записать видеоролик, что-то делают. Ну, вот это вот представители, лидера этого гражданского общества вокруг них объединяйтесь вот они вот я вам говорю ну подпишите ну он вам сказал и снял видео у него 500 чем-то тысяч подписчиков подпиши подписала 5000 распространяйте это видео подписывайтесь на каналы людей которые пытаются вас научить или вам помочь как знать защищать эти права но если вам я же говорю лень иногда там почитать какое-то законодательство и понять, то я для этого существую. Для этого существуют другие блогеры- юристы. Для этого и существует гражданское общество, что вы можете обратиться и получить ответ на свой вопрос. И дальше действовать. Не просто, а ну да, я буду знать. Подожду пока там другие. Объединяйтесь, действуйте. Создайте какую-то группу тех, у кого там эта проблема. Я пытался посмотреть, что там не скидывали, там студенческие группы. Там 50 человек. То есть, это что, проблема 50 человек по студентам? Надо же, ну, вот 50 человек, ладно. Даже 50 человек могли бы что сделать? Написать той же Юлии Гришиной, депутату, которая рассказала, что ведется работа, что будет все там хорошо. А что, студентам не надо летом поехать отдохнуть? Срочной службы до октября не будет. Срочной службы нет. Президент отложил этот призыв на срочную службу, что людям 18, 19, 20 лет делать сейчас? Они учатся на дневном. Вопросы вы можете, ну, 50 человек объединитесь, наймите юриста. Пусть он за вас напишет. Или вы хотите, чтобы, ну, например, кто-то это делал вот там, просто так. Так если он делает просто так, вот как я примеры привожу. Люди просто взяли, просто для вас сделали, а вы не поддерживаете. Как еще? Я, я уже и так, и так в этом видео. Говорят, вот и сейчас, <coughs> можно за 3 минуты объяснить. Да можно и за 2 минуты объяснить. Но я еще раз говорю, я записываю видео, может быть они немножко будут по длине, э, не, не, не короткие, да, ну там, не раз, два, три до для этого я и записываю, чтобы, ну, просто вы уже поняли, что я в шоке от того, что происходит. Что вам делают, а вы не берете. Ну, бесплатно, причем. Да ладно, петиция не работает. Так а ты подписал ее, что она не работает? Ну, ты подпиши и скажи, посмотрим, или она будет работать. Это вторая петиция. А если мы будем подписывать каждый месяц, вы же думаете, что это за полгода кончится? Да нет, нет. Началось все в 2014 году, началось это все давно, и людей, права которых нарушены там, да, Луганская, Донецкая область, которые перебрались в другие страны, в другие регионы Украины, их права нарушались, и они просили компенсации за разрушенное жилье, их унижали, что они там какие-то не такие, хотя они приехали вот в Украину, все, то есть, какие они не такие, ну, то есть, они, они же не поехали там <кх> в Российскую Федерацию. Эти же люди в Украине просили защиту своих прав, им не давали паспорта, им рассказывали там за язык, ну в общем много чего. И так это будет продолжаться, если вы не будете пытаться защитить и показать, что вам это не нравится, быстро, четко и жестко, ну по крайней мере в плане тех доступных законных методов, я имею в виду, чтобы взять, подписать петицию. 500 тысяч э, канал, это должно было произойти за 10 минут, ну за сутки. Нет, не произошло, я в шоке. Действуйте, ребята, у меня другого, ну нет, без действий не будет никакого результата. Будет вот это вот, что-то вяло текущее, будут законопроекты наоборот, которые будут запрещать выезд. Да.